Сибирский региональный центр положил начало новому формату работы, предложив регионам пересмотреть приоритеты и перейти на предупреждение рисков. Это созидательная работа на годы вперед, но начинать ее нужно без промедления. Курс на предупреждение – это система превентивных мер принципиально нового характера, укрепление муниципального уровня управления рисками, привлечение широкой общественности к профилактической работе и формирование ответственных отношения человека к личной безопасности. Основа безопасности муниципалитета — единая дежурно-диспетчерская служба. Сибирский региональный центр настойчиво ведет работу, которая позволит всем ЕДДС соответствовать требованиям федерального законодательства, стать действенной оперативной структурой и качественной базой для внедрения единого номера вызова экстренных служб «Система 112». Блок социальных приоритетов включает четыре направления. Обеспечение пожарной защитой мест проживания социально уязвимых групп населения путем установки современных средств оповещения о пожаре. Это первый в России опыт, когда региональные власти на системном уровне планируют бюджетные расходы на приобретение и установку дымовых пожарных извещателей с gsm модулем в жилье ветеранов и инвалидов, одиноких стариков, многодетных семей и семей с малым доходом. Создание корпуса сил в населенных пунктах, где отсутствует пожарная охрана, для оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации и пожары. Широкое вовлечение различных групп населения в предупредительную работу и еще одно прогрессивное начинание, рекомендованное региональным и муниципальным властям для укрепления системы безопасности. Хороший результат показывают межведомственные крупномасштабные акции целенаправленного действия. В летний период вода безопасна территория в зимний безопасный лед. Профилактический эффект акции строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов МЧС России, но и сотрудников правоохранительных органов, представителей местной власти, организаций, ведомств широкой общественности. Работа профгрупп на системной основе в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке позволила не допустить перехода природных пожаров более чем на 4000 населенных пунктов. Показатели прошлого года улучшены в два раза. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены более 13 тысяч человек. Другие результаты оперативной деятельности также имеют позитивную динамику во всех трех федеральных округах. Гибель людей от пожаров снижена на 13,7%, на водных объектах — на 21%. За счет направленного взаимодействия с региональными властями значительно на 27% снижено количество происшествий в природной среде. Уникален опыт работы Сибирского регионального центра с Общероссийским народным фронтом. Взаимодействие в регионах организовано по системным проблемам, которые существенно влияют на безопасность и качество жизни населения. В 2018 году Сибирский региональный центр предлагает регионам продолжить внедрение эффективных методов управления рисками и целенаправленно совершенствовать систему всесторонней защиты населения.